Чисто по спорту такое решение. Выбрал я давно, это время провождение. Не бухай, не кури, спортом занимайся. Две недельки подожди, главное не сломайся. День за днем, день за днем, неделя за неделей. Тихо, но верно, иди к своей цели. Бегай, тренируйся, руками махай. Главное о спорте никогда не забывай. Анаболики и допинг, это не для нас. Они ведь все имеют. Мать тут прям на глазах зато потом у девушек просто не до трах Неважно даже кто ты, бегун или боксер останься человеком и конечно же будь бодрым удары сильнее, руки твердее годы тренировок, в общем, вся идея ребята не сдавайтесь и дальше занимайтесь как и раньше конечно со спортом оставайтесь не отступать не сдаваться никогда и ни за что вот все что вам надо чтобы было хорошо фременспорта бот Рибака дедасик, мне в кимоно В шортниках наш Максик Я махаю ногами, Максик в он На, на карибул отправили нашего Лёшку Парни мы по спорту, Плета этот дидаса. Я машу ногами, не догонишь Макса Три полоски, три бара знаки Адика, Ребята, когда маленький я был Мама Рибок покупала, Нет, нет, не гони, мы не гопота Оу-йоу, oh, рэпер, рифма и для спорта Подошла к лицу, это не реклама бренда, просто пипл плт, а три бока знайков от деда среди брат Почти что из Урала, было так улетно От его подарка Белая мальчонка Серый один Асейв знает братьев вкус я уж спасибо, братья, Помню время Футбол гоняли в найке Чемпионы по району вверх кидали майки. Удивила однажды Пиздос один вопросик Девочка спросила а Че трусы не один Тебе какая разница Скоро их снимать Без одедаться буду Тебя же я у Адидаса три полоски на твоем тесте, Будет две полоски после нашей встречи. Фрюмен спорта в рот, Риба кандидасик. мне в кимоно, в шортиках наш Максик. Я махать ногами, Максик на пробежку, На каникул отправили нашего Лешку.